Здравствуйте! Вот сейчас мы сделаем гармошку для Марьяны У нас гостя сегодня Марьяна Мы сделаем для нее гармошку Да? раз согнем Так, Марина, будет гармушка? Да. Она что-то свое делает. Сейчас, сейчас, парамушка для Вот такая гармошка моя.